Привет! Не за горами сентябрь, а значит, близится начало нового учебного года. А вы подготовили своего ребенка к школе? В это время в магазинах начинается суета и хочется сделать все максимально быстро и удобно. Декатлон поможет вам собрать вашего ребенка на занятия физкультурой как на открытом воздухе, так и в зале. Меня зовут Аня, вы на канале Декатлон ТВ и мы начинаем! Предлагаю начать с одежды для занятий в зале. Сразу же хочу сказать, что все вещи, которые вы видите в этом видео, вы можете купить в нашем интернет-магазине по ссылкам в описании. Ну, а если вы решили прийти в наш офлайновый магазин, то в первую очередь вы увидите вот такие стеллажи, совсем необходимые. Они есть как для мальчиков, так и для девочек. Но я предлагаю собрать комплект для мальчика, скажем так, 10 лет. Все те же самые вещи есть в варианте для девочек и по той же самой цене. Как правило, в младших и средних школах в физкультурной форме есть требования, а именно белый верх, черный низ. Именно для таких случаев в Декатлоне есть вот такая замечательная белая футболка за 149 рублей. Она выполнена из стопроцентного хлопка, он безумно мягок, а крой этой футболки свободный и абсолютно не сковывает движения. Также в комплекте с такой белой футболкой у нас идут вот такие черные хлопковые шорты за 299 рублей. Они также очень мягкие, их прой очень свободный и будет позволять заниматься вашему ребенку любыми физическими активностями. Неотъемлемой частью школьной физкультурной формы является обувь. Как правило, это либо чешки, либо кроссовки. О кроссовках мы поговорим чуть-чуть позже, а сейчас давайте обратим внимание вот на такие чешки за 199 рублей. Их мягкая подошва обеспечивает свободу движений стопы. А такая удобная резинка позволяет их легко снимать и надевать. А для занятий на улице и в более прохладную погоду мы предлагаем вам вот такой комплект за 599 рублей. Данный костюм выполнен из синтетической материи, которая хорошо поглощает и удаляет пот, а также сохраняет тепло. Ну и конечно же для занятий физкультурой на улице вашему ребенку понадобятся кроссовки. Предлагаю обратить внимание вот на такую нашу новую модель коленжи. Благодаря нулевому перепаду от носка к пятке достигается максимально комфортное положение стопы. Также они безумно легкие, всего 130 грамм, благодаря этому ваш ребенок может развивать высокую скорость при беге. И также благодаря вот этой удобной липучке он может быстро их надеть и также быстро снять. Поздравляю! Наш комплект для занятий школьной физкультурой готов. Спасибо вам большое за просмотр. А я напоминаю, что все вещи из данной подборки вы можете купить в нашем интернет-магазине по ссылкам в описании. Обязательно переходите и смотрите. Сейчас на экране вы видите комментарии, которые победили в нашем прошлом конкурсе видеорубрики Smart Cost. А сегодня мы для вас приготовили кое-что особенное. У нас будет 5 победителей, которые получат по одному комплекту для занятий школьной физкультурой. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, в комментариях напишите или расскажите о какой-нибудь интересной и забавной истории, которая произошла с вами и вашими детьми, когда вы решили вместе заняться спортом. Мы ждем ваши занимательные истории. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропустить новые видео и новые розыгрыши. Пока!